Здорово, Оллс, но это сайт типа Авито и подобных таких. Сейчас я займусь тем, что буду писать, тем, кто что-то продает и нагло цены сбивать. -хе -хе -хе -хе -хе -хе. Давайте жугарим, как и в Пукангаре, как и в Пукангаре. Извините. Как вы уже поняли, сейчас мы займемся тем, что будем занижать цены на маркетплейсе и смотреть, как у людей бомбят жопы. Если никто не согласится, мы с вами прекрасно проведем время. Если кто-то согласится, то я, возможно, приобрету что-то дорогое по выгодной цене. Я это видео подсмотрел на американском канале, но я уверен, что наши люди будут реагировать еще интересней, чем американцы. Ну тупые! Ну, не говори так. Почему? С вами Рома Генни. Сейчас будет гениально! Погнали. Пишем, например: Житомир, естественно. Контакт на лицо. Виталий. Пусть будет жидков. Подходящая к нашей специфике. Я придумал более смешную фамилию. Я придумал фамилию Булька. Виталий Булька отправляется на охоту, если потом администрация спросит у меня, почему я так подозрительно быстро сменил фамилию, скажу женился. Подушка, подушка-обнимашка с Рикардом Милосом. Блин, ну я на самом деле прям с большим респектом отношусь к этой идее. Мне очень лень переводить гривны в рубли, примерно просто умножайте на 2: Электроника, это самое близкое мне, я примерно знаю ценообразование. Климатическое оборудование. Это что, это такая пушка, из которой Кличко тучи разгоняют в деньги. аксессуары вот сейчас мы короче и повеселимся игорь с микрофиброй продает за 4 косаря iphone 6 плюс но ну, это нормальный телефон Кстати, цена хереная просто милейший как насчет 2000 гривен и банки меда в скобочках 3 литра iphone x пишем здравствуйте может скинете цену немного я бы взял за 9 сегодня так погнали дальше iphone x256 гигабайт за 10 тысяч гривен это же блин охренительная э, еще Ирини, это Одесская область хороший город, не такой как Авидиополь конечно и вообще ни в какое сравнение не идет с Измаилом я уже даже не говорю про Татарбунары но приблизительно как алтестово. Эдуард, возьму за 8к но без комплекта, как вам предложение давайте к тачкам наверное перейдем ну давайте последних два телефона напишем вот iPhone x256 гигабайт за десятку Ребята, мы в классном мире живем, люди щедрые, реально. Раз уж мы исчерпали себя в телефонах, я предлагаю уже называть максимально идиотские цены и просто посмотреть на реакции людей. Александр, здравствуйте. Готов взять телефон уже сегодня. За 100 долларов отдадите? Ну, ради эксперимента. Посмотрим, что ответят люди. Телефон 11 Pro, 256 гигабайт. Давайте-ка узнаем, что это он продает его внезапно. Только купил. Андрей... А чего продаете? Вот, смотрите, квартиру у Наурицкого. Киев, Соломинский район. Давайте. 2... 3 миллиона гривен. Это что, так столько квартиры стоит? Я лучше буду снимать. Здраво, -ствуйте. Как насчет обмена на однокомнатную квартиру? Но в смеле. Черкасская. Область. если кто-то не понял смело это не очень благополучный город с не очень престижной недвижимостью привет андрей мартыненко я просто считаю что смело написать вот такую ерунду так ford за 14 тысяч долларов продают пишем мне кажется что нужно какие-то такие смешные цены указывать здравствуйте за 300 долларов договоримся продам таврию вот таврия это реально огонь здравствуйте роман предлагаю обмен на 4 золотых зуба Верхняя семерочка и три нижних резца. Ладно, давайте еще немножко по брендам попишем, права моя Саша, что это будет неплохая идея, мне кажется, это мода и стиль. Я просто предвкушаю, что там будет за мода и что там будет за стиль. Хорошо, давайте просто введем Гуччи. Сумка Гуччи Крокодил Оригинал. Стоит она, на минуточку, 263 377 гривен. 200 гривен и забираю сегодня. Уже сижу в машине. В машине видеоблогинга. Сумка gucci оригинал. Питон новая. Ой, какая коробка еще красивая. Батюшки, здравствуйте. Туда ноутбук поместится 15 дюймов. Сейчас мы немножко передыхаем, даем людям ответить на это и читаем, что они ответили. Ням-ням-ням-ням. Я покушал. Если вас интересует, мы кушали питаку. У нас 6 ответов, это не очень много. Но сейчас попробуем повезти с ними диалог. Милейший, как насчет 2000 гривен и банки меда? В скобочках, 3 литра. Почему бы еда такой халявы еще не предлагали? Если вам не интересно, говорите прямо. Могу предложить 2 банки, если уж торгуетесь. iPhone 11 Pro 256. Я пишу. Здравствуйте, Андрей. А чего продаете? Здравствуйте. Привез жене зеленый, не понравился. Я пишу. Мне тоже зеленый не очень, поэтому готов взять... За 200 долларов. Сука, это так оскорбительно. Даже у меня бы жопа подгорела немножко. Двухкомнатная квартира, 60 квадратных метров, с хорошим ремонтом в скандинавском стиле. И это правда. Я написал. Здравствуйте, как насчет обмена на однокомнатную квартиру, но в Смеле? Черкасская область. Пишет человек. Добрый день. Передали собственнику, он приятно шокирован. Но на данный момент еще не готов дать ответ. Приятно, шокировано. Я понимаю, такие предложения кружат голову, это как предложение руки и сердца, да, нужно и подумать иногда. Понимаю, решение ответственное может занять время, но чтобы облегчить вам размышления, можем... Оставить в квартире собаку Породы китайская хохлатая Очень нежная, приучена к рукам и лодку Можем даже сервант чехословацкий отправить Сука, чехословацкий сервант Я пишу, если вам не интересно, говорите прямо Могу предложить две банки, раз уж торгуетесь Он такой, в обмен, я уже отправил да, этот ну, чувак красавчик. Пишу. Ок. Деньги и мед. Пришлю по Повестер Юнион. Вернемся к сумке Гуччи. На минуточку хочу всем, включая себя, напомнить. Эта сумка Гуччи стоит 1700 долларов. Я спросил, поместится ли туда ноутбук 15 дюймов. Ну вот я просто хочу. Показать еще эту сумку, то, да, по-моему, телефон не поместится. Она говорит, нет, конечно, это маленькая дамская сумка. Это, конечно, пишу недостаток. Тогда могу предложить за нее 700 гривен, не больше. Сейчас мы выжили все сливки из сегодняшнего дня. Я вернусь сюда завтра, посмотрим, что люди нам понаотправляли. Следующий день настал, вот он я, и у нас цыплята, которых мы можем считать... По осени. Сумка Gucci, оригинал, питон, новая. Я написал. Это, конечно, недостаток по поводу того, что туда не помещается ноутбук. На что пишет? Купи себе пакетов супермаркетовских на эти деньги и ни в чем себе не Я пишу. Грубо, но идея хорошая. Туда и компьютер поместится. А выходите с айфоном 4 в этом чехле на ниточках. Грубовато было, да? Вот и чувствуется какое-то напряжение такое небольшое. Но это как Виталик Булька. Виталик Булька, у него свой стиль. Он Булька. Он Виталик. Он Виталик Булька. Я, кстати, напоминаю, что у нас есть э, такие правила в комментариях. Вы пишите мне комментарий, потом я выбираю случайный и рисую автора этого случайного комментария. Чем больше вы комментариев напишите, тем больше шансов у вас быть нарисованным в моем гениальном стиле. Более того, чтобы не пропустить потом этот рисунок, ставьте на колокольчик и следите за моими записями в сообществе здесь в Ютубе. И тогда у вас будет свой личный, классный, гениальный портрет. Итак, ЖК Династия. Давайте обратимся к этому. Итак, в прошлом. Серии. Я написал, что я могу поменять двухкомнатную классную квартиру в Киеве на однокомнатную в Смеле, Черкасская область. При этом, чтобы людям было легче принимать это решение, я, так и быть, согласился оставить там собаку китайскую хохлатую и чехословацкий серван. Дмитрий и Алина пишут следующее. Вышлите, пожалуйста, фото собаки хохлатой и серванта, конечно же. Покажем хозяину, дабы он быстрее принимал решение. Мне просто нравится, что люди воспринимают это с юмором. То есть, как-то мне прям приятно. Честно, приятно. Ну, давайте как-то пошутим, что ли, вот ответ, да? К сожалению, выменял фотоаппарат на эту собаку. Чуть позже скину, но что-то придумаю. Квартиру придержите. Я доволен собой, мне кажется, это неплохо. Если что, я предложил. Здравствуйте, можете скинуть цену немного, я бы взял за 9000 сегодня. Немного? Это гривен 500, а не 5500. Это ж почти половина. Да и за 9000 iPhone 8 купить, а не X в таком состоянии и... Комплекты и памятью. Что? А что я написал? Чувака бомбануло. Я сам не сильно понимаю, что он написал. Это как бы не то чтобы украинский, это какой-то жопа бомбинский. Лайк, like, если у меня топовая чашка. Обожаю эту кружку, реально. Просто души в ней не чаю. Люблю все желтое. Кроме. Да нет, вообще все люблю. Пишите в комментариях, что я люблю. Желтое. Чтобы это было оскорбительно для меня и все такие желтая любишь значит любишь и проказу хорошо я пишу ладно согласен тогда 10 200 и что у меня есть а и массаж только Булька летик я не знаю, как бы я среагировал. Здравствуйте, привез жене зеленый, не понравился. Мне тоже зеленый не очень пишу, поэтому готов взять за 200 долларов. За сколько? Он не расслышал, я не могу понять. Это, это искусство торговли, ни в коем случае нельзя просто отступать от своей позиции. Ты всегда должен получать что-то взамен. Простите, опечатка за 250. iPhone 6, да, допустим? Чувак, окей, деньги и мед пришлю по вестерн Это я смешно пошутил. Ну, чувак оценил юмор, мы поняли друг другу настроение. Неплохой расклад вообще, в принципе, да, ну, хорошо, получено. Что? Подождите, хорошо. iPhone 11 Pro Max Green 64 гигабайта. Я говорю, Александр, здравствуйте. Готов взять телефон уже сегодня. За 100 долларов отдадите. Он говорит, где вы живете? Живу в Киеве. Метро Олимпийское. Все в силе. Интересно посмотреть, к чему это приведет. Что ж, я подождал полчаса. Давайте посмотрим, кто нам ответил, кто самый терпеливый. Может быть, там поблагодарим их. Я пишу за 200 долларов. Ой, простите, опечатка за 250. И он Пишет, что такое 250. В принципе, я думаю, что можно его уже перестать мучить. Я пишу что все в силе, он пишет да. Мне кажется, меня хотят набить Что писать? Я не знаю Меня здесь люди сплошные обыгрывают Я пришел самый такой шутливый шутник В итоге мне тут все утирают нос В этом же моем якобы ремесле Я не знаю, что ему написать Я бы, конечно, мог сказать Да, давайте встретимся в это время И прийти, поснимать его там где-то Трусливо из подворотни Потому что, ну, давайте будем откровенными Я не боец И драться из-за из своего пранка В ютубе я бы даже не стал, наверное, бургать Будучи бойцом, я подумал, что самым классным ответом на слово ⁇ да ⁇ будет манда. Я вообще не выражаюсь так и прошу прощения за то, что я это сделал. Фу, не делайте так. И последнее. Я кей, я кей, массаж. Ладно, ребята, люди не готовы к массажу, они не настолько прогрессивные, как мы с вами, поэтому сделайте массаж пальцу вверх под этим видео, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, пишите комментарии, я, кстати, хочу разыграть такую же футболку, футболка из Америки, прямо это здесь флаг Калифорнии, у себя в Инстаграме, поэтому отправляйтесь еще и по ссылке в описании в мой Инстаграм, и ждите подробностей, рад, что вы посмотрели, скоро будет еще круче, пока!